Когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Спят, Дали, зарезай, в риме, давай залезаем только жизни. Ну вот, ого, зависей, Пячка! Здесь Можно? Или мероприятие о Слава Слава Богу, полиция включён!